Я мама Алброева Жалсана. Хотим выразить огромную благодарность благотворительному фонду Всем миром за оплату э, коленных и голеностопных туторов. Вот мы в них готовимся к дневному сну. Вот сидим в корсете, который также нам оплатил благотворительный фонд очень удобный сидим в стульчике